Всем привет! Это телеканал форума Свободной России. в студии Данила Константинов. А в эфире у нас журналист, публицист, социолог Игорь Яковенко. Игорь Александрович, здравствуйте! Здравствуйте, Данил! Снова репрессивные новости. Сегодня Следственный комитет возбудил уголовное дело против депутата Законодательного собрания Приморского края Артема Самсонова, депутата КПРФ, по обвинению в педофилии. Ранее, как мы помним, был сюжет с обвинением Валерия Рашкина в убийстве лося. А недавно Геннадий Андреевич Зюганов выступил с гневной обличительной речью в адрес власти, заявив, что КПРФ подвергается беспрецедентному давлению со стороны власти. По словам, около 106 активистов КПРФ за последнее время были подвергнуты тем или иным формам административного давления. Скажите, пожалуйста, можем ли мы говорить, что Кремль перешел от политики давления на несистемную оппозицию к давлению на оппозицию системную? Ну, в данном случае мы это просто имеем как данность, что называется данную нам в ощущениях да? это и в наблюдениях. То есть это совершенно очевидно, это просто исторический факт. Понятно, что КПРФ, так сказать, которая всегда была такой прочной, надежной левой ногой партии власти, ну, что-то начала дрыгать это, дрыгаться эта нога, что-то она начала танцевать, пританцовывать, приплясывать, значит, притоптывать что-то свое. Ну и поэтому, в общем, сейчас вот происходит то, что происходит. Конечно, я не могу сказать, что вот какой-то взрыв популярности КПРФ произошел от вот того, что было умное голосование, когда целый ряд значит, людей, может быть, там несколько человек прошло в результате поддержки команды Навального. Но сам факт, что умное голосование поддержало КПРФ, это, был, э, ну, это стало таким э, симптомом, так сказать, э, очень тяжелым обвинением. Потому что все, что имеет какое-то отношение к Навальному, это это что называется расстрельная статья. Ну, расстрельная пока, к счастью, э, фигурально, но тем не менее, это очень тяжелая история. Поэтому в значительной степени э, даже не только и не столько... Сами действия КПРФ производят впечатление, сколько то, что какое-то отношение это все имеет к Навальному, но и кроме всего прочего, действительно, на сегодняшний момент вот тот протест, который в значительной степени стал протестом того вот, глубинного народа, в кавычках значит термин Суркова знаменитый, этот протест действительно. Канализируется сегодня через КПРФ. А через что ему еще канализироваться? Вот через что? Через какие структуры? Структуры Навального уничтожены. Просто уничтожены. Там все под корень. Значит, что еще может быть? Значит, ну, что касается партии Яблока, ну, в данном случае... Это вот то, то состояние, когда либо хорошо, либо ничего. Вот, это можно только печально вздохнуть, что происходит с этой некогда очень достойной, на мой взгляд, партией. Но а, а так больше ничего нет. Ну, не, за, не, не через ЛДПР же протестовать да? откровенная, откровенная злобная клоунада, которая, в общем, ну просто по приколу люди голосуют за эту структуру. Не за организацию с неудобно названием, которое возглавляет Серега Десантник. Ну, это же невозможно совершенно. То есть вот остается единственный канал для, так сказать, воплощения, для сборки протеста. Вот это, этим каналом стала КПРФ. К моему огромному личному сожалению. Потому что я в целом отношусь к КПРФ крайне негативно, но на сегодняшний момент это единственная структура, которая по факту... Ну, может как-то быть, к которой могут прислоняться представители, вот я бы сказал, такого народного или немножко вульгарное такое слово, неприемлемое для социологии, простонародного протеста. Вот простонародного протеста. Это э, нехорошее слово, но вот оно как временный ярлык годится. Вот это КПРФ, вот, вот так, так получилось. Это отдельная история. Как получилось, почему получилось, почему это плохо, с моей точки зрения. Но это, это так. Потому что, ну, на самом деле, руководство КПРФ – это, безусловно, профессиональные предатели. Я имею в виду личность Зюганова и ту группу людей, которые вокруг него. Но так случилось, что в КПРФ есть и люди, которые являются искренними, скажем... Оппонентами путинского, путинского режима э, с такой, слева со стороны, так сказать, справедливости, со стороны там, народных чаяний, защиты интересов трудящихся и так далее. Есть некоторое количество таких людей. Ну, один из них это, безусловно, Бондаренко э, вне всякого сомнения. Другой это Лобанов, ну и целый ряд других ну, тех, кого я знаю, можно назвать несколько человек. Ну, вот так, так получилось. Они, на самом деле, внутри самой КПРФ находятся в оппозиции к Зюгану. И э, Зюганов, на самом деле, он, конечно, сейчас выступает громко с э, требованием прекратить гонения на э, представителей КПРФ. Но э, я думаю, что эта власть делает ему подарок. Потому что она уничтожает внутреннюю оппозицию, внутреннюю оппозицию КПРФ. Зюганову. То есть, тот же самый Рашкин. Безусловно, это был оппонент. Внутри КПРФ оппонент Зюганова. Тот же самый Бондаренко. Это, в общем, тоже ну, фигура, так сказать, хотя и пока еще не выросшая до масштаба прямого оппонирования Зюганова. Но это была совершенно другая линия по сравнению с Зюгановым. Зюганов это профессиональный предатель. вот и Поэтому... Конечно, в целом, то, что протест сегодня, вот этот вот народный, простонародный протест, он глубинный протест, он сегодня в значительной степени прислоняется к КПРФ, это, это печаль, потому что они не знают, куда они прислоняются. Они не понимают той структуру, куда они прислоняются. Но это факт. И поэтому, естественно, ну и, конечно, вот некоторая поддержка Навальным, она просто как красная тряпка для быка. Отсюда кремлевская истерика. Отсюда вот эти массовые, действительно, можно сказать, что идут, идут массовые гонения на представителей КПР. Вы сказали, что власть на самом деле помогает Зюгану, уничтожая внутрипартийную оппозицию. А не кажется ли вам, что этот процесс может закончиться вообще крушением всей партии? Я не думаю, что это может произойти. Дело в том, что КПРФ... Это, может быть, одна из немногих, а, скорее всего, просто единственная партия, которая э, имеет очень серьезную корневую основу. А эта корневая основа все время сокращается. Но она, с одной стороны, сокращается, потому что, ну, что такое КПРФ? Это э, такой э, своеобразный обломок КПСС. Вот э, КПСС э, умерла, но вот остался, так сказать, такой пенек старенький. Старый, трухлявый пенек, который остался вот от этого э, вроде бы как большого дерева, которое на, на самом деле пронизывало всю, э, значит, вот эту отдельную э, советскую цивилизацию. На ней, на, на КПСС, на самом деле, на ее э, верховенстве, на шестой статье Конституции советской держалась, э, по сути дела, советская власть. Только шестую статью отменили, советской власти не стало. Причина следственной связи очевидна. Вот. И э, вот остался этот обломок. Обломок странный, обломок э, достаточно... Но тем не менее большое количество людей, которые э, были в КПСС и которые ну, просто по привычке действительно отравлены вот этой вот э, коммунистической пропагандой достаточно... Ну, я бы сказал так, это даже не совсем пропаганда, это э, такие проповеди гражданской религии. Вот есть какое-то количество людей, оставшиеся, которые привыкли исповедовать вот эту вот гражданскую религию под названием там марксизм-ленинизм, большевизм и так далее. Вот. и э, привычка верить в это, в эту религию, привычка исповедовать эту религию, привычка соблюдать э, какие-то обряды этой религии, она, они живы. Людям, людям без этого трудно. Я знаю. Некоторое количество людей, хотя это, в общем, э, ну, обычно все-таки все общаешься в своем информационном пузыре, внутри своего информационного пузыря каждый общается, но есть какие-то личностные контакты, э, там, дальние родственники какие-то, там, родственники, э, так сказать, <coughs> не прямые по крови, а вот родственники там, дальние супруги. Э, вот я знаю этих людей, которые действительно, вот они привыкли, они там, людям уже... 80 за 80 за 70. Вот они привыкли, они всю жизнь были членами КПСС. Исповедовали все это как, именно как гражданскую религию. Привыкли. Вот эта вот корневая система большая, она поддерживает КПРФ, и она никуда не денется. Да, какой-то коллеги стареет, вымирает электорат КПРФ, но приходят новые. Те люди, которые это совсем другая история, это люди, которые никогда не жили в Советском Союзе, никогда не были комсомольцами, никогда не были пионерами даже, октябрятами не были. Но именно потому, что они не понимают, что такое КПСС, не понимают, что такое был Советский Союз, они вовлечены вот в эту, так сказать, довольно оголтелую пропаганду советского. Союза, советского образа жизни, когда, в общем, было, там был пломбир, был космос, был Гагарин. Все было хорошо и была уверенность в будущем. Вот так это преподается сегодня. Там советские фильмы, советские песни, ностальгия. Вот это то, что сегодня есть в телевизоре. Какое-то количество молодежи на это клюет. Поэтому КПРФ сегодня это вот такой вот своеобразный симбиоз, такой своеобразный сплав старой корневой системы людей которые по-прежнему по привычке верят вот в эту гражданскую религию и некоторого количества молодежи которые в общем поддается на вот эту вот ресовитизацию, активно идущие в российской прессе в российских медиа сегодня поэтому не, не думаю что с ними что-то может случиться никуда они денется Никуда не денется. Ничего ничего не произойдет с КПРФ. Ну, подожмут чуть-чуть. Чуть-чуть подожмут там. Чуть-чуть... Э, про... В угоду Зюганову уберут наиболее радикальную оппозицию Путину. То есть, э, вернут, поставят, поставят в конечном итоге КПРФ в то стойло, из которого она э, эта партия попыталась выйти. Она попыталась действительно выйти причем не по воле вождей своих там Зюганова и компаний, а в общем, ну под каким-то внутренним давлением, именно исходя из интересов своего собственного электората. Вот попытались выйти из этой, из этой привычной колеи. Сейчас поставят, я нисколько не сомневаюсь, что Кремлю вместе с Зюгановым удастся загнать КПРФ обратно в то стойло, из которого не очень решительно, но вроде как попытались выйти отдельные представители КПР. Если отвлечься от судьбы именно КПРФ, то не кажется ли вам, что мы подступаем к моменту полноценного кризиса вообще всей путинской псевдопартийной системы? Я имею в виду прежде всего физическое старение лидеров этих партий и их основных соратников. Ведь уже на следующих парламентских выборах этим людям будет фактически по 80 лет. Что дальше? Ну, прежде всего, это, конечно, то, что вы говорите, это действительно так. Ну, во-первых, 80 лет – это, так сказать, тот возраст, который таким вот молодым людям, как вы, кажется, уже за гранью физического существования. На самом деле, есть примеры, когда... Примерно в этом возрасте люди, так сказать, делают там, продолжают свою политическую карьеру. И на самом деле <coughs> есть единственная партия, для которой значит, вот такой вот, проблемы со здоровьем и там, физическим существованием лидера станут просто фактором исчезновения. То есть, партия уйдет в небытие вместе с лидером. Это, прежде всего, касается, естественно, ЛДПР. Потому что здесь ну, без лидера ЛДПР просто исчезнет. Просто исчезнет, она просто растворится в небытие сразу. Потому что там единственный вот этот вот злобный клоун, который периодически выскакивает, ну не периодически, а каждый день так сказать, с, с экранов телевизора рассказывает там, о новых бомбардировках там, Киева, Варшавы и так далее. И это, ну, вот есть определенное количество людей, которые подсели на него и голосуют, ну, чтобы было прикольно. Основная масса это вот прикольно. Ну, ну что, ну, правду говорит, хорошо бы разбомбить Киев, хорошо бы э, уничтожить э, Америку, хорошо бы вымыть сапоги в Индийском океане и повесить на березе. Там, ну, раньше это был Гайдар и Чубайс, а сейчас я не знаю, кого там, Грефа, наверное, надо повесить, ну, еще кого-то. Вот э, с исчезновением этого персонажа ЛДПР исчезнет. КПРФ не исчезнет с, с исчезновением э, Зюганова. Произойдет смена. руководства, я думаю, что э, там найдется. И я думаю, что это будет кто-то из вот таких вот традиционалистов, которые... Я сейчас не буду гадать, называть фамилии. Потому что, в общем, примерно я представляю себе те, то окружение, которое может встать э, на смену э, Жюганова. Что касается э, Миронова, то я вообще не очень понимаю, какая там проблема. А, значит, ну не будет э, вот этой партии, там произойдет еще какая-нибудь трансформация, я не знаю, там прилепина выдвинут, еще какого-нибудь чудака. То есть это, это на самом деле не партия, это вот нечто амебообразное, и там совершенно не важно, кто будет. Вот, Ну, собственно, и все. Ну, что еще остается? Про Яблоко что можно сказать? Ну, да, партия, безусловно, целиком завязана на Григория Сеевича Явлинского. Он будет продолжать свою политическую жизнь. Или политическую смерть. Притом, в общем, оставаясь вполне способным а, и относительно здоровым человеком, вот. Ну что, что можно сказать о партии Яблока? Ну просто пожелать Григорию Сеевич Явлинскому, его Марковичу Шлосбергу долгих лет жизни, здоровья. Все это, ну дальше вот все, все то, что происходит с этой партией, это настолько, настолько чудовищно, что и настолько понятно, что в общем Сложно комментировать, потому что ну, все все понимают. То есть, вот. Но возвращаясь к моему вопросу, ведь есть не только возраст, есть, как мне кажется, должно так быть. Должна быть, должна быть усталость от той э, партийной системы, которая функционирует уже 30 лет и в однообразном стиле функционирует уже 20 лет при Путине. Вот одни и те же партии, которые отражают мнение одного и того же спектра. Мне кажется, в обществе есть запрос какие-то изменения, и тот же Навальный был хорошим таким индикатором этого запроса. Навального нет, его попрятали в тюрьму и разгромили его движение. А другой оппозиции тоже нет, она разгромлена. Но ведь люди не могут без конца терпеть такой однообразный пейзаж. Ну, смотрите, вы сейчас о чем говорите? Зарегистрировать какую-то, то есть собрать какую-то инициативную группу. То есть, да, запрос, конечно, есть. Прежде всего, это, конечно, огромный, огромное искажение. То есть, если представить себе, что парламент должен как-то представлять основные там, политические группы, ценностные группы, политические ориентации людей то, безусловно, нынешний вот так называемый парламент, который уже невозможно, непонятно как называть, он содержит в себе огромные искажения. То есть, вообще, в принципе, нет ни одного человека, который представляет достаточно большую группу людей, она по разным оценкам может быть там, от 20 до 40 или там, даже до 60% процентов населения, которые так или иначе... Согласны с тем, что вообще дела в стране идут в неправильном направлении, и что в принципе мы совершенно напрасно Россия ссорится с Западом, что в принципе права человека это не так уж плохо, что советский возврат советской советскую империю не нужен, что воевать с Украиной совсем не обязательно. Ну и так далее. То есть, ну, можно назвать это западническим направлением, там, европейским вектором российской политики. Это э, будет сужение вот этой группы людей. Можно назвать это просто э, требованием нормальности. Это расширение. То есть, тех людей, которые не согласны с политикой э, действующей власти, и просто хотят чего-то абсолютно нормального. То есть, ну, что такое нормально? Это свободы, это демократии, это прав человека. Это э, желание, чтобы Айцелот не бил э, тебя палкой по ночам. вот Что происходит сейчас. Э, это те люди, которым не нравится то, что каким-то их соотечественникам э, вставляют швабру в задний проход. Ну, вот такие какие-то э, общие настроения. Таких людей очень много. Эти люди не представлены ни одним человеком. Вот ни одного человека, который разделяет эти взгляды, в российском парламенте нет. Это сильное искажение. Значит, возможность этим людям как-то объединиться и создать свою партию, самого широкого спектра, который можно назвать, ну, просто демократическим. Просто, вообще-то, есть простое слово, называется либерал. В самом широком смысле. там Правый, левый и так далее. Вот возможности этим людям объединиться и создать свою партию сегодняшний режим не позволяет. Вот и все. То есть, это невозможно сделать. Именно поэтому э, на этом месте существует э, то, уже ставшее абсолютно позорным явлением, которое называется партия Яблоко. Потому что изначально она в принципе, могла бы быть э, вот, э, местом сборки вот этих людей. Почему она им не стала, тоже, по-моему, понятно. Тоже все очевидно совершенно. Потому что Григорий Алексеевич Явлинский решил сохранить партию, значит, выполнив совершенно твердые указания администрации президента. Сначала поливать вместо того, чтобы бороться с Кремлем и быть в оппозиции Путина, он стал в оппозиции к Навальному, который сидит в тюрьме. Совершенно неважно, где сидит Навальный, в тюрьме или еще где-то, но вот выбрать основной вектор, эту борьбу с Навальным, это, это конечно, вот. Но это Шлосберг в одном, из, в, одной, в одном из своих дебатов, когда он дебатировал с, с одним из сторонников Навального, Крашенинников его фамилия, он четко сказал, он очень четко сказал, что Григорий Васильевич Явлинский это единственный человек, который способен защитить партию Яблоко. Все понятно. И он абсолютно прав. То есть, это единственный человек, который... От чего защитить? От каких-то погодных явлений? Что угрожает партии Яблок? Партия Яблоко угрожает уничтожением Кремль в том случае, если она будет вести себя неправильно. Все. Значит, Явлинский прикрывает. Как прикрывает? Вот, выполняет отдельные поручения. Это отдельные поручения. Это э, война с Навальным. Просто открытая война с Навальным, в которой сейчас тянулся уже не только Явлинский, но и Шлосберг и другие э, известные, некогда очень уважаемые члены партии Яблок. И это вот сейчас последняя совершенно чудовищная э, э, статья Явлинского, где он э, участвует в хоре. В хоре, так сказать, Соловьевых, там, Скобеевых и прочих прочей нечисти. Вот этот хор, который шельмует, нападает на Евросоюз, на Польшу, говоря о том, что немедленно надо значит, сдаться на милость Лукашенко и немедленно пустить вот этих людей, которые кидают в польских пограничников светошумовые гранаты, кидают... Камни, бревна. Вот их надо немедленно пустить на территорию Евросоюза. Причем абсолютно мерзкая статья, мерзость которой заключается в том, что то, что происходит сейчас на, грани... на восточной границе Евросоюза, сравнивается с плаванием того корабля, на котором тысячи немецких евреев пытались спастись от Холокоста, от газовых печей, газовых камень. Значит, это, ну, это совершенно дикое совершенно сравнение, чудовищное сравнение. Объяснять, почему э -э, это сравнение чудовищное, неловко, потому что если это надо объяснять, то объяснять не надо. Э -э, ну, вот э -э, это, это можно было так, так такую статью написать только в том случае, если у человека что-то зажато в тиски. У Юлинского зажата в тиски партия. Понять это можно, объяснить это можно, отнестись к этому снисходительно невозможно, потому что это политическая смерть. Последнее выступление того же самого Шлосберга, который утверждает, что закрытие мемориала, уничтожение мемориала непосредственно связано с тем, что вот умное голосование привело к увеличению количества коммунистов, Но это но это, это бред полнейший и э, лев Маркович шлосберг который был есть и будет человеком безусловно не глупым и образованным понимает что в данном случае причинно-следственная связь отсутствует начисто и он не может не понимать что он э, поступает абсолютно гадко э, в связи с защитой мемориала тут же так сказать протаскивать то есть варить вот этот вот свой маленький супчик на в том костре, на котором зажигают мемориал. Но ну, это совсем запредельные вещи. Нет, вот они находятся в своем информационном пузыре, в котором это, это можно. Они вот друг друга поддерживают, и а что происходит за пределами вот этого очень маленького яблочного информационного пузырика, этих людей уже больше не волнует, потому что они уже сожгли все мосты. Они превратились окончательно в небольшую секту в которой, в которой вот принято вот так вот себя вести ну, это это очень жалко это очень жалко потому что потому что это вот та ниша огромная ниша составляющая по разным оценкам вот яблоко закрывает она занимает ту нишу которая с точки зрения электоральной с точки зрения населения она по разным оценкам, может быть, там от 20 до 40 процентов как минимум. А яблоко эту нишу сужает своими руками до 1%. Представляете, какая забавная электоральная история? Вот эта ниша на самом деле там как минимум 20-40%, реально по настроениям людей. А яблоко умудрилось эту нишу стянуть до 1%. Удивительная история. Я вообще таких прецедентов, честно говоря, в э, мировой электоральной истории, таких чудес не знаю. Вот они постарались, очень сильно постарались. Причем даже само яблоко, если мы посмотрим э, историю, когда было там э, 7%, 8%, то есть на самом деле совсем другие цифры. Здесь а по, по количеству голосующих там сокращение на порядок. И никаким, никакими фальсификациями это объяснить невозможно. Потому что ну, кто-то всерьез верит, что э, вот, э, администрация президента Элла Памфилова всерьез так сказать, начала заниматься э, борьбой с яблоком. Чтобы яблоко не получило там, 2% или 3%, а получило 1%. Вот. Серьезно к этому можно относиться или нет? Я думаю, ответ, ответ очевиден. Мы видим сейчас, что власть борется не только с оппозицией несистемной или системной, о чем мы говорили только что, но и с представителями правозащитного сообщества, и даже с представителями науки. Я говорю об университетах. Вот сегодня прошли обыски у руководства Российской Академии народного хозяйства при президенте по делу, опять-таки, другого вуза, Шанинки. И как вы думаете, о чем это свидетельствует? Репрессивная машина уже начала пожирать какие-то внеполитические сегменты общества? Ну, на самом деле, поскольку политики нет, а политики мы с вами оба понимаем, что нет, поэтому борьба идет с, просто с, с умными, образованными людьми. И мы понимаем, о чем идет речь, мы понимаем, что речь идет вот в этом спектре, в этом фронте, который открыл, открыла администрация президента и силовые структуры. В ней, в этом фронте, находятся правозащитные организации. В данном случае, прежде всего, конечно, мемориал. И хорошие вузы. То есть, те вузы, в которых люди могут получить нормальное образование. Это, прежде всего, шанинка То есть, это... Тот вуз, который ну, один из немногих, один из, может быть, трех или там, четырех в России. Которые представляют собой некое окно в мир, мировой, извините за тавтологию, академической университетской науки. То есть, это, ну, понятно. То есть, Шаненко дает дипломы лучших британских вузов. Естественно, с этим надо как-то что-то делать, с этим надо бороться. Во главе страны стоит э, очень плохо образованный, в некоторых сферах просто неграмотный человек. И они все там такие. Путин вообще не пользуется компьютером. Это э, человек э, не только прошлого, а в -то, по каким-то параметрам, по параметрам позапрошлого века. Э, человек, который э, сочинил собственную версию э, так сказать, лже истории. Вот собственную версию уже истории там, ну естественно там ему помогли такие советники как мединский и так далее но в принципе он сам в нее верит вот это вот абсолютно ну, человек абсолютно и невежественный человек который путает там значит, северную и северную семилетнюю войну значит несет какую-то ахинею про значит хазар про печенегов половцев ну, в общем и безусловно существование Таких структур, как Шаненко, таких структур, как Мемориал, они просто разбивают всю эту конструкцию. Мемориал четко показывает, что из себя представляли сталинские репрессии. Не только сталинские, но и последующие. Значит, Это не вписывается в ту концепцию истории, которая существует благодаря Путину, которую он излагает в своих там, заметках каких-то. Псевдоисторических. Значит, что касается вот этой вот Академии Народного Хозяйства при правительстве, то это вуз, который с одной стороны, в общем, каким-то боком связан с Шанинским университетом, университетом, созданным выдающимся социологом 20 и 21-го века Теодором Шаниным, британским, Российским, польским, израильским социологам. Это фигура э, мирового масштаба. И он действительно смог э, заложить те основы, которые позволили, э, позволили бы и позволили уже этому университету стать э, вот той возможностью получать блестящее образование мирового уровня. Это, конечно, совершенно не нужно. Это, конечно, просто разбивает вот само существование таких структур, как мемориал, там, Шанинский университет. И в какой-то степени вот эта вот Российская академия, там ведь в чем еще проблема? Ведь на самом деле здесь же битва за что? Здесь изначально вся эта история, она уходит корнями в битву за школьные и вузовские учебники. Вот э, Дело Раковой, э, а это было как раз то корневое дело, к которому э, значит, приплюсовали дело Зуева, ректора Шаненки, э, и э, де, вот сейчас дело вот вот, э, Академии народного хозяйства. Дело Раковой это дело, э, э, дело об учебниках. Изначально. Потому, что основ, в основе лежит ее конфликт с издательством э, просвещения. Я в свое время, когда был депутатом Государственной Думы, разработал закон о школьных учебниках, в основе которого лежала идея, что не может быть одного... В основном речь идет именно о гуманитарных учебниках, связанных с гуманитарными дисциплинами. Значит, и вот то, что все учебники у нас сваливаются в издательство просвещения, «Монополия», это... По сути дела, монополия на истину. И идея была в том, что должна быть конкурентная среда. Должны быть конкурентные, конкурентные учебники. Когда преподаватель может порекомендовать разные источники знаний. Плюрализм. То есть, плюрализм зданий. да, плюрализм не может быть в таблице умножения, плюрализм не может быть в таблице Менделеева, но плюрализм должен присутствовать в каких-то гуманитарных науках. Стоило только мне вынести... Ну, а альтернативой вот этому, значит, монополисту издательства просвещения был, была в том числе издательская группа драфа Стоило мне только вынести закон о школьных учебниках в, значит, на первое заседание, на первое чтение в Государственную Думу, убили одного из руководителей драфы. На втором чтении убили еще одного руководителя издательства Драфа. И уже тогда председателем Госдумы был Рыбкин, он прямо с... Там, на заседании совета Госдумы сказал, Игорь Александрович, прекратите. Я, я, сейчас мы на третье чтение вынесем, вынесем просто еще кого-нибудь убьют, может быть, докладчика. Значит, я, естественно, не прекратил, но решением, так сказать, профильного комитета закон был зарублен. Почему? Почему? Причина очень простая. Причина тогда была не идеология. Тогда причина была деньги. Она и сейчас осталась. Потому что э, печатание школьных учебников – это то же самое, что печатание денежных знаков. В отличие от любого другого книгоиздания, это гарантированный сбыт. То есть, вот сколько ты напечатаешь, столько, столько у тебя и закупят э, э, соответствующие что, структуры, которые отвечают за э, школьное образование все это вот тогдашняя история это 1995 год на минуточку то что происходило тогда сейчас происходит то же самое значит вот это вот ракова который является основным становым хребтом так сказать всех этих дел несущей конструкции всех этих дел значит и зуева и российской академии народного хозяйства при правительстве это э, вот, э, борьба за какое-то альтернативное образование. Я абсолютно убежден, что дело Раковой вы, высосанного из пальца точно так же, как дело Зуева, точно так же, как дело против Российской академии народного образования. И там, кстати, несмотря на вот ужасную вот эту оболочку, что она при правительстве России там, в общем, довольно, э, э, так сказать, ну я бы сказал э, такой вот дух вольтерианский. Там, не знаю, как сейчас, там довольно долгое время преподавал, профессор, профессорствовал э, Юра Сатаров. Э, человек, совершенно очевидно, э, антипутинских взглядов. То есть, там, в принципе, но ну, такая вольница тоже. Я абсолютно убежден, что удар вот этой вот э, околтелой, заплесневелой, э, реакционной, кроваво-консервативной банды, которая, так сказать, все это устраивает там генеральная прокуратура, значит <свят> совет безопасности и так далее направлен вот именно на это искоренение ну можно их назвать системные либералы можно хотя там далеко не все системные есть вот такие антисистемные как э, георгий Сатаров. вот поэтому это вот история вот такая то есть это уничтожение свободной мысли остатков свободной мысли то есть сейчас просто э, дочищают остатки свободной мысли потому что они, они разрушают так же, как свободное слово, с самого начала было несовместимо с путинской системой. Также и началась путинский, путинизм начался с уничтожением НТВ. Также сейчас дочищается свободная мысль. А к чему мы придем таким путем? Как может Россия выглядеть, ну скажем, через год? Что это будет за общество? Я думаю, что, в общем, пока. Происходит инерционный сценарий. Пока происходит инерционный сценарий, я не очень понимаю, что может этому инерционному сценарию помешать. То есть будет увеличиваться, то есть постепенно будет вот это вот количество точечных репрессий возрастать. Я думаю, что там ни до какого 1937 -го года дело не дойдет. Но ну, на сегодняшний момент вот было 400... 20 политзеков. Ну, будет, 4, будет 1420. Значит, были там иноагентами объявлены ну, практически все ведущие средства, независимые средства массовой информации. Я думаю, что через год будут иноагентами объявлены ну, практически все обитатели Ютуба. Которые имеют э, самостоятельные YouTube каналы э, независимые. Их довольно много. То есть я думаю, что через год центр тяжести вот этой вот репрессивной политики переместится на YouTube. Ютуб, э, э, Твиттер, ну, в какой-то степени Telegram. Я не исключаю, что настанет какой-то момент, когда они решат просто YouTube прикрыть на территории России. Произойдет это до 24 года. Возможно. Возможно, к... Тут же, понимаете, как, поскольку вся политика у нас связана с одним персонажем и завязана на него, то вопрос вот его так, так называемого транзита от Путина к Путину, он является центральным пунктом этой политики. И э, я думаю, что реально это, э, так сказать, какая-то серьезная... Там несколько вещей должно произойти. Должно быть какое-то ритуальное объявление Путина Владимиром Красносолнышко, которое, который объявит о том, что он э, все-таки собрал э, русские земли воедино. А для этого необходимо... Сейчас идет процесс э, интеграции, всасывания вглубь, Российской Федерации, так сказать, ДНР и ЛНР. Ну, вот последний указ Путина о том, что там снижа... ликвидируются все, так сказать, границы передвижения товаров и так далее. То есть, это шаг на пути всасывания внутрь, втягивания внутрь России ДНР и ЛНР. Я думаю, что... Проглатывание окончательной Беларуси не состоится по многим причинам, но э, формально, ритуально э, вот процесс интеграции будет объявлен завершенным. Будет, скорее всего, какая-нибудь должность, там президент э, Соединенного Государства, эту должность торжественно, э, э, этот колпак э, нахлобучит на голову Путину, и будет объявлено, что вот он возглавляет... Э, союзное государство, и на этом, так сказать, процесс собирания русских земель, я думаю, что закончится. Вот. Попытка втянуть в состав этих русских земель Украину, конечно же, не будет реализована, Это абсолютно такой опции просто не существует. Попытка полностью втянуть в себя Украину тоже, думаю, что не произойдет, по очень многим причинам, в том числе и по причине совершенно ожесточенного сопротивления Лукашенко. Но имитация этого втягивания, я думаю, что произойдет и торжественная коронация Путина к до двадцать года будет вполне возможно, что это будет как бы, и основной идеологемой транзита. Что, ну как, вот смотрите, это же другое государство уже. Все, Путин же уже не будет главой Российской Федерации, а будет главой вот этого вот нового государства, куда входит ЛДНР куда входит. Много чего еще. Смотрите, как. Совсем другая страна. Ну, вот. Поэтому я думаю, что будет так. И к этому времени, я думаю, что подзачистят серьезно еще информационное да и политическое пространство. Вот, мне кажется, это наиболее логичный... Он инерционный, этот сценарий. Он не революционный. Потому что основания для революции, я думаю, что созреют чуть позже. И причиной... Вот мы с вами говорили сегодня о Шанинке. В основе этого вуза лежит усилия, лежат личные усилия Теодора Шанина. Вот У него есть совершенно замечательные труды. Он действительно выдающий социолог. У него есть труд под названием «Революция как момент истины». Где он анализирует и с математической точностью доказывает почему неизбежна была и победа октября, и, самое главное, победа красных в гражданской войне. Вот просто с математической точностью доказывает, и в основе этого всего лежит поколенческий анализ. Это очень сильный социологический инструмент, когда он доказывает, кто конкретно победил, в гражданской войне, и почему победил. И, и какая связь это, вот этой победы с тем, что происходило 12 лет назад, во время революции 5-7-го годов. Вот конкретно, просто математи с математической точностью у него и это доказательство. Я думаю, что подобное, вот, подобного рода поколенческий анализ, он многое дает для понимания сегодняшней ситуации. Ну, а вы могли бы попробовать заглянуть вперед, и как наблюдатель, как социолог, проанализировать, что могло быть триггером этой революции в России и когда она наконец случится? Я думаю, что э, вот, э, триггером э, могут быть самые разные вещи, непосредственно спусковым крючком, но э, фундаментальными причинами, безусловно, будут несколько. Э, но ну, прежде всего... Э, Совершенно катастрофический разрыв между состоянием власти нынешней и... Ну, очевидно, что эта власть, она не кардинально изменится через несколько лет. И теми людьми, которые проходят период политической социализации, уже в то время... То есть, это люди, которые на самом деле не были не только там пионерами комсомольца, они ничего не знают про 90-е. Они э, не знают ничего, кроме Путина. Но в то же время они являются людьми, у которых с Путиным нет вообще ничего общего. То есть они живут внутри компьютерного мира. Они живут... Э, там, там вообще вот символом вот этого вот разрыва, этой пропасти является диалог. Э, не, несколько диалогов Путина с... Э, он же здорово постоянно пытается общаться со школьниками. И он постоянно оказывается в ситуации, когда школьник его просит, «Вы на мой YouTube-канал подпишитесь?», а Путин, значит держа в руках авторучку, значит, спрашивает, «Ну, где подписать-то конкретно?» где, где подписать? «Вот подпишитесь на мой канал, а у него вот в руках авторучка». Потому что он не знает, что такое. У него клавиатуры никогда не было при себе. Он значит, компьютер использует только как вот экран для значит, трансляции. И он спрашивает: где подписать конкретно, где бумажка? Покажи. Бум... То есть у него он информацию черпает из тех справочек, которые ФСБ ему значит, ФСО ему доставляют, нарезают, наклеивают из разных средств массовой информации которыми Путин не пользуется, потому что не знает, что они существуют. А вот значит, ФСБ ему режет и клеит вот эти, вот, вот эти папочки. Это чудовищный разрыв. Ну и так далее. То есть, понимаете, и вот этот вот разрыв, он сам по себе не рассосется. Я думаю, что что станет триггерным событием, который вот этот разрыв сделает совершенно непреодолимым, ну, возможно, на самом деле э, здесь же происходит еще и обрушение экономики путинской. Потому что э, в любом случае э, через там, 10 лет уже э, ситуация в, вот, в энергетической сфере она будет совершенно другой. Но это неостановимая вещь. Э, никаких опций по перестройке российской экономики не существует. Просто не существует. Uh, ну, по очень простой причине, по, по той причине, что эти люди вообще не способны uh, ничего реформировать. Они способны только uh, делить и вычитать. Uh, умножать они не могут. Поэтому uh, произойдет очень серьезный спад uh, социального уровня, очень серьезные проблемы возникнут в uh, социально-экономической ситуации. Концы с концами не будут сходиться. Uh, Вне всякого сомнения это произойдет, я думаю, что э, ну, где-то на рубеже 25-26 года. Скорее всего, э, э, путинский транзит пройдет, скорее всего, более-менее успешно. Ну а дальше, дальше пропасть, которую Путин перепрыгнуть не в состоянии. Спасибо большое. Предлагаю на этой ноте завершить наш сегодняшний разговор. С вами были Игорь Яковенко и Данил Константинов на канале форума Свободной России. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Всего вам доброго.